Итак, друзья, всем доброе утро, на связи Сверняк Александр и сегодня мы с вами поговорим про бег зимой. Мне, друзья, часто задают вопросы, Саша. А как ты бегаешь зимой, когда холодно? Вот, Допустите, как бегаю летом, так бегаю зимой. По большому счету разница небольшая. Главное просто знать, как одеться, и дать организму время привыкнуть к низким температурам. Все остальное абсолютно одинаково. Что я имею в виду? Стоит сильно начинающий бегун. И если смотришь сейчас это видео, то, скорее всего, зимой ты еще не бегал. Соответственно, нужно знать следующие вещь. То если ты, в принципе, активно бегом не занимался и зимой не бегал, то очень хорошо подумать прежде чем начинать свою свою беговую практику именно зимой. Почему? Потому что организм может быть не готовым мало того, что к физическим нагрузкам так еще и к а, физическим нагрузкам в каких погодных условиях потому что температура все таки накладывает свои особенности и здесь нужно быть этому готовым идеально а, холодный в холодный сезон на беге входить постепенно. Вот, к примеру, если начать бегать летом, осенью и постепенно, постепенно продолжать, то организм автоматически будет адаптироваться под температуру, которая постепенно будет снижаться ближе к зиме, и, соответственно, для него не будет резких стрессов, перепадов и риск там простудиться, заболеть либо получить какую-то травму, он сильно снижается. Это лично моя рекомендация, Это основана на личном опыте и на опыте моих, моего ближайшего окружения. А, просто если взять и резко побежать зимой, то если организм не готов, могут быть обратные последствия. Вместо пользы для здоровья может быть простуда или еще что-то. Следуют еще следующие факторы, что когда начинаешь бегать, то организм, особенно вот с непривычки, для организма это стресс, и организму нужно дополнительное питание дополнительные витамины, и дополнительное внимание этому уделить, потому что если во время стресса организм будет подвержен, будет сниженным иммунитетом, будет подвержен заболеваниям. если ты все-таки уже решился бегать зимой. Если у тебя есть какой-то минимальный опыт, у тебя вопрос, как же все-таки это правильно делать, то по большому счету ровно так же, как и летом. Единственное, что стоит учитывать, особенности своего организма. Что я имею в виду, именно то, как твой организм переносит низкие температуры. Нужно, соответственно, одеваться. Я слышал, что рекомендуют одеваться температура на улице и отнять 10 градусов и это и будет показатель того, что вот количество одежды на тебе правильное что тут нужно смотреть каждому индивидуально я такого способа не придерживаюсь, но тем не менее я про него слышал что делаю я а, лучшее, что я нашел для зимой это термобелье вот Оно по большому счету решает все температурные вопросы Не знаю, видно меня сейчас или нет По большому счету я в шортах вот, Которые одета сверху на а, термобелье Под вот этой легенькой курточкой Это просто ветровка У меня тоже термокофта одета И на ней футболка Все По большому счету Больше ничего Ну, кон конечно, кроссовки, перчатки Шапка вот термобелье оно идеально подходит потому что оно хорошо сохраняет тепло и когда организм во время пробежки начинает согреваться оно идеально это тепло или выводит таким образом сохраняет тепло и ты не остаешься мокрым. по большому счету вот главный секрет бега зимой а многие задают вопрос типа не холодно ли дышать но тут кстати это обратить внимание на то, что это тоже вопрос индивидуальный. У меня мой брат толпеву холодно дышать, он, как правило, дышит через бах, либо через шарф. Мне дышать отлично. При минус 18, при минус 19. Я абсолютно спокойно бегаю без каких-либо шарфов или бафов. А... Тут нужно смотреть уже индивидуально. У меня мерзнут руки, поэтому на мне, как правило, двое перчаток. Даже. Не очень низкая температура, это моя особенность. Это такой красивый туман. Вокруг озеро, домики. Вот, Двое перчаток. Таким вот образом. Что еще нужно знать про бег зимой? Обязательно выбегаем или разминаемся в теплом месте, для того, чтобы было организму тепло. Выбегаем из тепла. И забегаем тоже в тепло то есть не останавливаемся где попало на улице после того как мы спотели а обязательно из теплого места выбежали условно это может быть либо спортзал мы пришли в спортзал переоделись размялись выбежали и пробежку фирфируете под самим спортзалом вы сразу могли в него зайти вот все, как остановить в спортзале растянуться размяться, сделать, точнее сделать заминку. это важно. Лучше как только вы останетесь на морозе в мокром состоянии после того, как бы испотели, ничего хорошего, это не сулит. Так делать нельзя категорически. Вот, если вы это делаете из квартиры, тоже дома размялись, выбежали из подъезда, обратно забежали. Моя рекомендация, тоже проверена уже опытом. Можно, кстати, если физическую зарядку делал там турники, брусья в такое время года, если вы это себе позволяете, это для вас приемлемо. Но лучше это делать перед пробежкой, чем после. Потому что, опять же, после пробежки вы смотрите, у вас интенсивность разогрева, так сказать упадет вот и есть риск э, остыть и просто идти пока будете подтягиваться и отзываться на грузе ну, друзья, по большому счету все, что касается бега зимой если подытожить, то для тех, кто все-таки уже бегает не вопрос, в чем же все-таки бегать что это термобелье выбирайте под себя я бегаю в Крым не реклама ради просто поручено опытным путем а, и по поводу кроссовок еще вспомню а, есть люди, которые покупают специальные кроссовки для бега зимой Вот я, собственно, бегаю в летних кроссовках но тоже использую термо-носки я уже, вот, походу, побежал по непривычному маршруту, и немного потом уже забежал не туда отплёкся. Да, но используют термоноски, которые рассчитаны на температуру минус 10-15 градусов. Чувствую себя идеально, комфортно, вот если будет видно кроссовки обычные, летние. Кроссовки New Balance. Очень удобно. Друзья, на это все. Думаю, надеюсь, что видео было полезно. Подписывайтесь на канал ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях и до встречи в следующих видео. Пока!